Причинами этому может послужить как слабые технические характеристики ПК, так и его общая производительность. В первую очередь на общую производительность компьютера влияет состояние и производительность его составляющих. Если у вас старый и слабый компьютер с интегрированной видеокартой, слабым процессором и 1 гигабайтом оперативной памяти, то даже не пытайтесь на нем воспроизвести 4К или 8К видео. Не потянет. Такой компьютер необходимо апгрейдить. Если же вы уверены в том, что производительности вашего ПК достаточно для воспроизведения видео нормального качества или раньше оно воспроизводилось без тормозов, то первое с чего я рекомендую начать – проверить температуру работы его видеокарты и процессора. Их перегрев очень сильно снижает производительность ПК. О том, как проверить и снизить температуру видеокарты, процессора или жесткого диска компьютера, я уже детально рассматривал в одном из наших роликов. Ссылку оставлю в описании. После этого обращаем внимание на общую работу системы. Неправильно настроенный Windows также сильно садит производительность компьютера. В предыдущем видео я уже указал базовые моменты, как увеличить производительность ПК и как правильно настроить Windows для того, чтобы она работала максимально быстро. Ссылка на него будет в описании. Разобравшись с предыдущими моментами, давайте перейдем к программным причинам, из-за которых могут начаться проблемы с воспроизведением видео. Их очень много, рассмотрим наиболее распространенные. Отсутствие или устаревшие видеокодеки Если видеокодек, которым сжата видеозапись не установлен на компьютере, либо устарела его версия, то видео может тормозить. Существуют пакеты кодеков, в состав которых входят свободные или бесплатные кодеки и утилиты. Среди прочих можно выделить Killite Codec CodecPack Mega. Ссылка на официальную страницу пакета будет в описании. Просто скачайте и установите его. Драйвера для видеокарты отсутствуют или устарели. Причиной неполноценной или неправильной работы видеокарты могут быть драйвера, а именно их отсутствие или установка неправильных или универсальных драйверов. Такое бывает после переустановки Windows или замены видеокарты. Чтобы обновить драйвера видеокарты, перейдите в диспетчер устройств, видеоадаптеры, кликните на вашей видеокарте правой кнопкой мыши и выберите «Обновить драйвер». Иногда Windows не может найти и установить правильный драйвер и настойчиво устанавливает стандартный VGA графический адаптер. В таком случае, перейдите на сайт производителя вашей видеокарты, скачайте самый актуальный драйвер и установите его. Чтобы узнать марку и модель своей видеокарты, вам нужно запустить какой-нибудь аппаратный тест, например, AIDA. Там будет отображена полная информация о ваших комплектующих. Также видео на компьютере может тормозить ввиду того, что очень много запущено процессов и они работают в фоне и грузит процессор на 100%. Такое случается, когда пользователи ставят по несколько антивирусов, десятки различных ненужных программ, которые висят в системном трее, кучу разных игр, которые с собой из интернета оттянут кучу разного сопутствующего мусора и так далее. В таком случае почистите компьютер от ненужных программ, удалив их, а также почистите реестр и автозагрузку. Но детально об этом в другом ролике, ссылка на него будет в описании. Вирусы К сожалению, за безопасностью своего компьютера следят не все. Результатом является полное заражение операционной системы. Часто случается так, что начинает тормозить видео на компьютере. А потом вообще весь компьютер начинает сильно тормозить. В таком случае необходимо воспользоваться антивирусными программами. На нашем канале есть целая серия видео об очистке компьютера от вирусов. Можете посмотреть по ссылке в описании. Отдельно хотелось бы остановиться на проблемах с воспроизведением видео онлайн, с интернета, через интернет-браузер, например, с YouTube. Онлайн-видео будет реально тормозить, если у вас низкая скорость доступа в интернет. • Онлайн-тест скорости вашего интернета можно проверить на сайте speedtest.net • Если тест скорости показал, что она у вас значительно ниже заявленной провайдером, а провайдер подтверждает отсутствие проблем с предоставлением интернет, в таком случае смотрите наш ролик о том, как измерить и увеличить скорость интернет-соединения. Ссылка в описании. Если со скоростью интернета у вас все нормально, а торможение видео при просмотре с браузера присутствует или видео не воспроизводится вообще, то причина может быть в отсутствии или неактуальной версии флешплеера. Чтобы обновить его, установите актуальную версию Adobe Flash Player. Он в бесплатном доступе. Ссылка на официальную страницу есть в описании. Отдельно хотелось бы остановиться на возможном торможении видео в Chrome и других браузерах на основе Chromium. Причина тормозов тут может стать конфликт плагинов для просмотра флеш-содержимого. Дело все в том, что в браузере Chrome уже есть встроенный флеш-плеер. Он со временем может начать конфликтовать с отдельно установленным, в результате чего появятся проблемы с воспроизведением. Чтобы избавиться от них, первым делом убедитесь в том, что у вас последняя версия браузера так как Flash Player обновляется одновременно с Chrome. Установите последнюю версию в случае необходимости. После этого перейдите в настройки Chrome – Дополнительные – Система и отключите функцию Использовать аппаратные ускорения. После этого закройте и снова запустите браузер и попробуйте запустить видео. Если не помогло, откройте в браузере ссылку Chrome Flex. И включите в настройках экспериментальные функции при определении списка программного рендеринга или override software rendering list и отключение аппаратного ускорения для декодирования видео или hardware accelerated video decode, после чего перезапустите браузер. Если эти способы не помогли вам, попробуйте очистить кэш браузера и удалить куки. Запустить видео в другом браузере или в режиме инкогнита. Как это сделать, вы уже, наверное, знаете, но подробно о том, как очистить кэш браузера и удалить куки, я расскажу в одном из следующих видео. Это, конечно же, наиболее распространенные причины торможения видео. Они могут быть и другими, но описанные наиболее распространенные. На этом все. Если данное видео было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Пока.